Если книга написана, она должна быть издана. Если книга издана, она должна быть прочитана. Если знание есть, то оно должно быть воспастно. Вы помните, тайны они, конечно, любят оставаться скрытыми, но только до определенного времени, потому что им в спину дышу другие тайны, которые говорят, освободите для нас место, пожалуйста, вы уже на покрылись, тайны дорогие. Давайте уже это в мир, в мир, в мир. Дайте я... нам созреть тебе придется подумать над этим, потому что это, ответить на этот вопрос это высокая цена. На самом деле человек приходит сюда с непониманием, зачем он сюда пришел, только для того, чтобы весь его жизненный путь как-то, да, как лабиринты, как загадки, натолкнули его на мысли, ты пришел в эти испытания для чего. Ты вот в этой семье, в этой маме папе, да, вот в этом социальном слое выродился вот с такими желаниями, с такими потребностями, для чего. И вот над этим надо начинать думать, то есть все испытания, которые ты прошел, они были пройдены не просто так, они тебя чему-то учили. Для чего? Для того, чтобы правильно сформировал свою творческую цель. И если ты на свои жизненные перипетии смотришь, как на усмешку судьбы или на ее глупые прихоти да, и не делаешь из этого никаких выводов, то максимальная цель, которую ты достигнешь, это только витальная будет. Выжить выживешь. победить. А в этом мире все получает победитель, а проигравший все теряет. Поэтому думайте, думайте, я не смогу за вас сделать вашу сайту творческую. Что, по этой теме, можно? Ой -ой -ой. что вы почитаете по-творческой? Я ну, другие слова, которые на этом Я не знаю, ты понимаешь, вот у меня на сайте огромнейшая библиотека, там я порядка знаю. двух тысяч томов. А там я... каждая книга об этом. Вот как я могу тебе сказать, что конкретно читать? Елки-палки. Но там свою, каждая книга об этом, Стругацкие, об этом, не знаю, там Оша об этом, там, даже, даже задачник по математике, ты не говоришь, он тоже об этом, который я тоже там выложу, потому что там есть пара интересных задач.